Если вам интересна такая тема, давайте приступим к регистрации. Переходим по ссылке в описании к данному видео. В первом поле прописываем вашу электронную почту. Второе поле прописываем свой пароль. Третье поле придумываем пароль для вывода денег. И здесь у вас будет код пригласителя. Мой. И нажимаем кнопочку «Зарегистрироваться». Попадаем в вот такой вот кабинет. Здесь у вас... На балансе будет по нуля. Чтобы здесь начать зарабатывать, у меня здесь вот куплен VIP номер один. И мой заработок сейчас составляет 7 долларов. Я уже проверил. Данный сайт он платит. Сколько он будет работать, знает только администрация. Смотрите, первый VIP стоит 16 долларов. Минимально мы здесь будем зарабатывать 7 долларов. Второй VIP 58. 26 долларов. Окупаемость примерно три дня. Третий VIP 128. 58 мы будем выводить партнерская программа 5 процентов 2 1 процент и здесь у вас ссылка будет для регистрации и прежде чем регистрировать никогда не инвестируйте последние деньги либо же заемные деньги также у меня в описании под видео будет правило инвестирования в интернете прочитайте и если вы будете заходить заходите именно сейчас если вы завтра уже увидите этот этот видеоролик, то я вам не советую сюда заходить, потому что вы просто-напросто потеряете свои деньги. Чтобы здесь пополнить счет, нажимаем вот на домашнюю страницу, нажимаем здесь вот депозит, копируем адрес кошелька, переводим сюда ту сумму, на которую вы хотите зайти, ждем от 1 до 3 минут, нажимаем зарядка завершена. Все как обычно, все что мы любим. Также здесь есть кнопочка вот, поделиться, здесь партнерская программа и она работает без вложений, вы можете копировать данную ссылку, приглашать друзей партнеров и зарабатывать здесь на партнерской программе. У меня вот один человек уже сделал депозит. Итак, когда вы купите VIP, нажимаем вот на VIP1, здесь у вас будет задача, вы ее выполняете. Вот я выполнил 7 долларов. После выполнения задачи нажимаем вот кнопочку вывести. Вводим здесь сумму. Выводим. Деньги приходят инстантом. В принципе, я вам все рассказал. А инвестировать, либо же пропустить, решать только вам. На этом у меня все. Всем желаю хорошего дня и всем пока.